Здесь можно сохранить эфир и посмотреть в любое удобное время. Итак, я уже писала о тех проблемах, привет, друзья, о тех проблемах, которые могут возникнуть у человека в состоянии изоляции. Давайте чуть-чуть про то, откуда я это знаю. Дело в том, что я писала курсовую и магистрскую диссертацию по поводу одиночества. И, собственно, и заголовок моей статьи ⁇ это ⁇ Изоляция как форма одиночества ⁇ вот, моей классификации, и, собственно, эта классификация была взята из свободных источников, просто собрана в одном месте. Четыре вида одиночества. Это экзистенциальное одиночество, то есть то внутреннее состояние, которое возникает при переходе из одного уровня в другой. Уровни, в данном случае, мы имеем в виду просто возраст, так называемые возрастные кризисы. Вот, возникают такие экзистенциальные ощущения эмоции и тому подобное рода вещи. Второй момент это уединение. Это, кстати, единственный вариант одиночества, который бывает ресурсным и приводит к накоплению энергии. Как это не удивительно, но как раз таки каждому человеку нужно уединение. Иногда люди используют это как духовные подвиги, то есть они уединяются добровольно на большое количество времени. Мы знаем такие примеры в религиях. Да? Есть еще один вид одиночества, это изоляция как раз таки и последний вид одиночества, которое я описывал, это так называемое истинное одиночество, то есть когда человек чувствует себя одиноким, когда он в состоянии одиночества, то есть рядом вокруг никого нет. То есть изоляция она бывает добровольной и бывает недобровольной. Как правило, изоляция недобровольная, потому что добровольная изоляция это либо уединение. Либо усугубление экзистенциальных эмоций, которые приводят к тому, что человек... Вот мы часто сейчас видим, я не люблю людей, социальный фобизм у людей возникает, интровертия и тому подобные рода вещи. То есть человеку кажется, что так ему хорошо. Иногда это проходит, иногда это лечится. Итак, поговорим сегодня с вами про изоляцию и про карантин. С одной стороны, это... Вынужденная мера. Мы с вами все прекрасно это понимаем. И, наверное, этого эфира бы не было, если бы не вчерашний звонок моей подруги. Если она смотрит, то она видит, что... Я еще вчера сказала, я на тебе три статьи напишу. То есть мне позвонила моя подруга, мы с ней дружим с детством лет с 12. И, плача в трубку, сказала, «Лилька, я боюсь». Я понимаю, что у человека истерика, она это даже не отрицает. И мы с ней прорабатывали этот момент на самом деле это достаточно быстро когда это профессионально потому что она мне ой, я звонила куме с ней рядом муж и тому подобного рода вещи но к сожалению про результат нам часто кажется что психолог это подружка ребят я конечно понимаю я и так и сказала тебе повезло что у тебя есть подруга что делают другие люди, собственно, почему этот эфир и возник и необходимость в этом эфире. Итак, как это проявляется? Если кто читал мою статью, я сейчас, наверное, буду говорить то же самое. Дело в том, что когда человека помещают в изолированное пространство, неважно, это квартира, которую он очень любит. Это больница, которую он очень не любит. Это тюрьма. Это какое-то заведение. Совершенно не важно. Важно, что мы оказываемся замкнутыми. У человека возникает так называемое состояние тревоги. Здесь мы вспоминаем про экзистенциальные наши эмоции, которые возникают в принципе всегда. Плюс здесь еще идет очень классное сочетание неизвестности. Неизвестное всегда пугает. Вот почему получается изоляция плюс испуг и плюс ко всему внутренние кризисы человека, так называемые даже не кризисы, а травмы. То есть э, картинка мира, про которую я тоже очень много говорю, она воспринимает э, опасность по-своему. И когда-то очень давно, э, когда формировалась эта картинка, это до 7 лет, человек выработал себе стратегии, помогающие ему выжить. И в данную ситуацию он их просто показывает, показывает разными всякими способами. Моя подруга мне говорила следующее, она ревет с утра до вечера, она кидается на своего мужа и она умом понимает, что он мне говорит, ничего не сделал, состояние очень странное, меня раздражает все, я сижу на кухне, он проходит мимо, я начинаю кричать. Он мне говорит, это меня это раздражает, он делает так, меня это бесит. А, попробовала какие-то препараты, не особо какой-то эффект есть. Дело в том, что э, психотропные препараты, назовем это так, Антидепрессанты, еще что-либо То есть те препараты, которые снимают тревожность Они не снимают причину тревожности То есть карантин-то не закончился Более того, неизвестность тоже не закончилась И она меня постоянно спрашивала А когда это закончится? Да, к сожалению, мы не ясновидящие Я не знаю, когда это закончится Вы тоже вряд ли это знаете Но нам дали две недели Из них уже пару-тройку дней точно прошло А дальше просто посмотрим Давайте поговорим о том, что еще советские ученые, зарубежные ученые Все, кто сталкивался с исследованием а, одиночества и изоляции Пришли к выводу, что это для психики очень вредно И поэтому большой вопрос, с чем мы выйдем из этой ситуации а, и Более того, почему... Вот в Инстаграм у меня есть... Да, и здесь в ВКонтакте есть статья, где я написала три группы риска. Если кто читал, он понимает, что ну, теоретически мы практически все подходим под эту группу риска. То есть одинокие люди. Одиноких людей изначально тревожность очень большая, и она вырастает на выходных. То есть выходные и вечера – это любимое время для звонка психологу, для консультации и тому подобного рода вещи. Потому что в это время человек остается наедине с самим собой группа риска являются и люди, которые в паре. Вот только что я рассказывала именно про этот вариант. Кстати, она с мужем живет больше 26 лет, поэтому это не та пара, которая вчера познакомилась, которая не проверила свои отношения, у них есть дети, они просто взрослые. Вот. И третья группа риска это как раз таки... По семье, где много членов, это может быть пожилые люди, могут быть дети, то есть вот это состояние нужно понимать и попробовать его контролировать. То есть найдите себе дело. Я знаю, что это звучит очень абстрактно и я думаю, без всякого карантина было бы хорошо найти себе дело. Какие рекомендации я дала своей подруге и сегодня я поделюсь ими с вами. Первое, это так называемая скорая помощь при подобного рода состояниях. То есть, когда тревожность растет, когда состояние неопределенности растет, когда у вас какие-то некомфортные психические состояния, то эти вещи можно использовать. То есть, так называемая скорая помощь при негативе, я называю ее так. Итак, первое, что я всем советую, это... Простая фраза «я закончила» или «я закончил», если это касается мужчина. То есть здесь мы учитываем гендер. Итак, вы ловите себя на плохой мысли «мы все умрем» и говорите себе «я закончила». Если вы через какое-то время, возможно почти сразу, словили себя снова на этой мысли, то говорите себе опять «я закончила». Причем заметьте тот тон, с которым я говорю постарайтесь сделать это максимально уверенно. То есть таким образом вы как бы с собой договариваетесь и даете себе команду не думать негативно. А обычно это мысли, которые не приносят ресурса, а ходят по кругу, так называемые зацикленные какие-то мысли. Поэтому для того, чтобы выйти оттуда, мы и говорим себе команду. Я закончила. Следующий важный момент. Закрываем негативный доступ то есть все источники которые об этом говорят это новости это интернет это что-либо еще то есть то что на нас воздействует разговор с родственниками прости я не в состоянии слушать это я не в состоянии говорить про это извини я перезвоню позже то есть культурно нормально адекватно Прекращаем доступ негатива вокруг себя. И, соответственно, простой обратный путь – увеличиваем доступ позитива к себе. То есть комедии, смешные передачи, какие-то ресурсные разговоры, если таковые имеются. Если таковых не имеется, и не путайте. Ресурсные разговоры – это не разговор с психологом. Это как раз-таки в первую колонку, в негатив. А вот разговор с другом, с которым вы что-то вспоминаете, вместе посмеялись – вот это про оно. И еще я часто сталкиваюсь с тем, что люди очень часто путают разговор с психологом и консультацию с психологом. Дело в том, что независимо от моей специальности и профессии, я человек. Как это ни странно звучит. И психологом я работаю. И очень часто, буквально сейчас, был такой вопрос... Ой, а что вы увидели, а что вы заметили? А как психолог, какое ваше мнение? Ну, ребята, э, свое мнение я выскажу тогда, когда я с вами буду работать и консультировать. А на самом деле мое мнение такое же человеческое, с таким же субъективным взглядом, как у всех нормальных людей. Э, я не бог, я не кто-либо еще, и то, что я вижу, это мои проблемы. И не делайте мои проблемы вашими. То есть... Ваша задача увеличить количество позитива в вашей жизни. Следующим моментом является очень простая техника. К сожалению, я не очень подготовилась к этой фразе. Но вы берете любую пишущую поверхность и любой пишущий инструмент. Это может быть листик, карандаш, ручка, фломастер, не суть вопроса. Может быть доска, то есть как вам хочется и удобно. И... Думая весь тот негатив, о котором мы сейчас говорим, вы берете в руки что-то пишущее и в стиле каля-маля что-то рисуете. Если вы умеете рисовать, можете рисовать что-то более серьезное. Я сейчас рассказала, как я пользуюсь этой техникой. И вы как бы отдаете бумаги, вырисовываете весь тот негатив, который у вас есть. Да? То есть это и те эмоции, это и те ощущения и то, что вы думаете по этому поводу. То есть мысли, эмоции и ощущения. Да? Вы все отдаете туда. Мало одного листика. Не жадничайте, возьмите второй. Более того, эту технику можно делать достаточно часто. Она безобидная, поэтому она может применяться несколько раз в день. Очень часто помогает с первого раза, но возможно что-то по-другому, поэтому самое сложное что-то взять в руки и это сделать. Облегчение наступает практически сразу. Вот. Есть еще один момент, но это, на мой взгляд, сложно сделать самому. Это как раз-таки логика. Когда мы э, боимся чего-то, очень часто логика здесь отсутствует. Более того, фраза простая «не поддавайтесь панике», вот если честно, она нас сейчас очень сильно не касается, потому что невозможно на данный момент не поддаться панике. И если кто-то так не считает, я с удовольствием послушаю, Ваше мнение. Почему я так говорю? Потому что сейчас только ленивый не сказал, не рассказал про вирус, про его опасности и тому подобного рода вещи. Вот. И так как... Полная информация, на наш взгляд, у нас отсутствует. Лично я сама узнала о том, что объявили всемирный карантин, наверное, через несколько дней после этого самого карантина. То есть я как раз-таки тот человек, который не очень смотрит новости, не очень смотрит какие-то интернет-новости по этому поводу, но... До меня уже в любом случае дошла информация, и как раз таки написание моей статьи было после того, как я узнала, что карантин сейчас во всем мире. То есть это не российские э, привилегии, это не зарубежные какие-то заморочки, это не из-за Китая и тому подобные вещи. То есть люди спасаются как могут, они решили, что это самый простой способ. Прекратить доступ к инфекции. И поэтому, когда мы включаем логику, нам тоже легко справиться с нашим страхом. Единственный момент, почему я говорю, что это сложный момент. Если бы мы могли включить логику, да, вы бы сейчас разговаривали, наверное, примерно как я. Поэтому логику должен включить. Какой-либо другой человек. И вам из этой логики рассказать, что все не так страшно. А, причем этот человек должен быть так называемый значимый человек, который будет для вас авторитетом. Это может быть какой-то эксперт, это может быть какой-то друг, это может быть какой-то специалист, но в данном случае это логика и логичное объяснение, оно вам поможет справиться с вашим страхом, то есть всегда критерий это состояние. То есть становится хорошо, легко, и тогда, значит, все получилось. Не становится, значит, это не тот человек, который вам может что-то рассказать. Помните, я говорила, что она звонила своей подруге, она разговаривала с мужем. С мужем я тоже разговаривала. В общем, через минут 10 человек смеялся. А вот, и она ей говорит, слушай, ну, стало легко, но я не знаю, надолго или нет. То есть нам теперь это второй страх, а вдруг это только на 2 часа, да, а вот. Поэтому на эти вещи действительно нужно обращать внимание. И, собственно, мой эфир именно об этом. Игнорируя подобного рода вещи, к сожалению, мы усугубляем проблему. И еще, сейчас очень много ходит байк по поводу того, что алкоголь заменяет все. К сожалению, алкоголь работает так, как он работает, то есть резкое сжатие сосудов, резкое расширение, и поэтому он усугубляет страх, усугубляет тревогу, легче не становится. Да, можно выпить столько, что можно забыться, но это не повод думать о том, что вы решили проблему. Ну, собственно, те люди, которые применяют данного рода практики, они понимают, о чем разговор, вот, и состояние алкогольного опьянения Реальность меняется, и тревожность может подняться на такой критический уровень, что возможны суицидальные, к сожалению, мысли и попытки. Поэтому в этой ситуации последнее, что стоит применять, это алкоголь. Он ни разу не глушит тревогу, а наоборот, она растет. Более того, тревога это наш защитный механизм, как вы поняли из всего сказанного, для того, чтобы мы выбирались из сложной ситуации когда мы заглушаем тревогу, Организм мобилизует силы для того, чтобы ее было еще больше. Мы снова глушим еще больше. И в данном случае я сейчас рассказала механизм работы антидепрессантов. Я не говорю, что это плохие лекарства. Во-первых, их нужно хорошо выписать. Во-вторых, это действительно лекарства. То есть это всегда контроль. Некоторые люди им выписывают один раз. И они то пьют, то не пьют. Иногда бросают. Потом вроде как начинают. И отсюда начинаются очень великие проблемы со здоровьем. Плюс не всем все подходит. То есть, когда вы обратились к врачу по поводу каких-то проблем и вам выписали медикаменты, будьте добры, это ваша личная ответственность, находиться под наблюдением. И в постоянной связи с доктором, который будет корректировать дозы, который будет корректировать состояние, который будет корректировать вообще назначение лекарств. Возможно, через 2-3 дня вы выясните, что это вам не подходит. Такое вполне возможно. Не всегда врачи ясновидящие люди. Это к недостаткам человечества. Да? Если есть какие-то вопросы, я готова ответить на них. И, в принципе, я рассказала о том, о чем я хотела рассказать. Потому что... Очень много говорится о вирусе, очень много у людей состояния паники без какой-либо изоляции. И отдать блужное в основном в России мы имеем возможность все-таки ходить по улицам, все-таки как-то общаться и имеем возможность доступа к магазинам, каким-то заведениям, Страшно, значит сделайте так, чтобы вам не было страшно. Не знаете чем заняться, попробуйте понять или поспрашивать, что это может быть. С моей подругой мы решили, что ее муж очень давно тянет на природу сажать лук. И ей пора бы заняться именно этим. Потому что она говорила, что она уже убирала всю свою квартиру несколько раз, а успокоения, к сожалению, к ней не пришло. А вот на луки мы пока с ней сошлись, потому что летом надо жарить шашлык, и без лука это крайне сложно сделать. А возможно, у вас тоже есть какие-то дела, которые имеют смысл сделать. Возможно, не все эти дела находятся в центре города, и чем-то можно заняться полезным для себя, полезным для своей семьи. И повторюсь еще раз, подобного рода конфликты в данной ситуации очень сильно возможны. Вспомните ситуацию, когда началась война на Украине, Россия просто встала. И никто не мог ничего делать и говорить, все думали, говорили и смотрели новости только про Украину. Сейчас очень похожая ситуация, но, к сожалению, она сейчас касается всего мира. И знаете, что я вам скажу? Люди — это очень классные существа, и саму изоляцию, на самом деле, карантин придумали люди, Правительства были очень бессильны в данной ситуации. Это люди догадались сказать, не делай ошибку, не выходи на улицу. Но это касается зарубежных стран. Если вам плохо, приходите к людям. У вас есть и мои контакты. Это надо быть, наверное, большой сволочи, чтобы не помочь человеку в беде. И всегда, когда мне звонят или пишут люди, я сначала выясняю состояние человека. Если действительно что-то срочное, я никогда не откажу человеку. И это будет бесплатно. Если у человека тема, которая касается консультации, поймите меня правильно, я работаю либо профессионально, либо никак, то, о чем я уже сегодня упоминала. Поэтому, если вам нужна какая-то срочная помощь, я готова ее оказать. А в данном случае мы люди, мы оказываем поддержку и помощь всегда друг другу. Поэтому мы переживем и этот момент. И если вы заметили, в России проблем гораздо меньше, потому что, на мой взгляд, такая вещь, как мытья рук, у нас вызывает улыбку и удивление. А за рубежом это совершенно непринятые вещи. У них проблемы с водой, экономией и тому подобные вещи. А мы с вами не потеряли способность улыбаться, способность жить в чистоте и в гигиене. Поэтому, если есть вопросы, я готова на них ответить. Если вопросы появятся после эфира, точно так же вы можете мне написать. Я тоже отвечу на эти вопросы. А пока... Живите так, как вам хочется, и воспользуйтесь, у вас всего две недели, скорее всего, уже 10 дней. Живите счастливо и действительно не болейте. Я подожду чуть-чуть вопросы. Угу. Спасибо большое, мне очень приятно, кто-то пустил здесь сердечки. Тогда я прощаюсь, и если будут какие-то вопросы и моменты, то мы можем обсудить это в личной беседе. Спасибо большое всем тем, кто был, всем тем, кто смотрел. Пока-пока!